Давай, ребят, Алтай. Алтайский, край. Алтайский край, зовут как, имя, фамилия? Анатолий Семитов. Еще раз, блядь! Семикин. Что? Семикин. Севирин? Семикин. Севикин. Ты откуда? Липецк. Липецк? Да. Фамилия, имя? Риутин Иланд. Да. Звание какое? Старший лейтенант. Номер вообще? 12628. Еще раз громко. 12628. Какого хера здесь делаешь? спасал человека. Какого нахер человека ты спасал? Приказали. Ты мразь людей наших <соцентрический> валишь, пидор! Этот этого человека завидели, ребята. Вот этот человек еще у нас в Харьков города ебашут, блядь! Ты кто? Звание? Фамилия? Спасатель. Спасатель. Звание? Капитан. Это Капитан? Отказание. Капитан чего? Поисковая часть 75-390. Место дислокации.